в принципе, он подлежит увольнению, потому что это говорит о многом, о его характере, о поведении, ответственности и так далее. Потом по гаджетам, вот мы правильно озвучили, что, в принципе, наверное, там тогда нужна какая-то единая система, которая выключает определенное время, потому что это очень сильно влияет на здоровье. И компьютерные вот эти вот уроки, ну это очень хорошо, мы от этого никогда не денемся, это, это будущее. Вот, еще хотела... Предложить вам записать ТРИС все-таки, это вообще очень, оно исключает интеллектуальное развитие при помощи э, технологий, IT, тестов и так далее, но оно очень сильно развивает, и этого практически как бы, очень мало в школах, ну, есть, конечно, какие-то школы, я даже слышала, что в городе есть, но мало. Как называется? ТРИС. Какая программа или что? Это теория решения нестандартных задач. То есть там, э, ну, я думаю, что каждый может в сети набрать и посмотреть. Очень интересно и для взрослых, и для детей. Все, спасибо. У вот вас там я один из пунктов, был э, отми, отмена ЕГЭ ОГ, возврат к традиционной системе обучения с применением уже новых технологий. Что это такое? Вот это вот правильно, вот это мы надо возвращаться. Дело в том, что да, замечательно онлайн-обучение, да, замечательные интерактивные доски. Но дело в том, что это барьер, стеклянный дверь, который мы сами выставляем и просто не хотим порой, да или придумываем, что мы не хотим общаться с человеком. Я не хочу видеть его, я не хочу ощущать его аромат, я не хочу к нему прикасаться, с активных ощущениями. Образование этого не допускает. Потому что образование это всего общение человека с человеком. И когда мы вот этим барьером высоких технологий оградаемся, хотя мы их не отрицаем, они имеют право и они должны быть, но это инструменты. Это один из инструментов. Поэтому в образование, бы, конечно бы, вот на что я вот уповаю, на что это вернется, все-таки нужно вернуть в образование учебно производственные комбинаты УПК. Да, я вас не видел, что это вы привыкнули. В школах должны быть обязательно... Как можно изучить ботанику или химию, если ты не посадил девочка или мальчик своими руками да, на переусаденном участке в школе какое-то там растение, ботву, семечко выбросил, да, и там что-то выросло, да? Как ты не посадил клубень картошки? То есть можно, чтобы вот это вот ощущение к земле, ощущение, опять же, той же мазуты, ощущение того, как нужно эту деталь вытащить, да? Ну как мы можем через онлайн-тестирование привить мальчику любовь к тому, в чем проблема в стране, отсутствие рабочей профессии. Через плоский экран дорогого гаджета мы видим только очень холеных мужиков хороших в хороших пиджаках и в красивых рубахах, да? Но это никак не пропагандирует нашу профессию рабочую, которая она должна быть. Она не позорная, она классная, она замечательная. А чтобы вот это все было и возродилось. Это нужно нюхать, это надо по локоть в находиться, видеть, как твой отец, знакомый или сосед работает, как это все точится, шлифуется, красится, как э, пахнет, извините меня, там, йод, формалин и так далее, и так далее. Как можно профессию медика полюбить и понять через онлайн-тестирование? Может, больницу посмотри, ощути, перевяжи, помоги и так далее. Вот у проучебно учебно-производственные комбинаты. Я прошел через это, многие здесь сидящие в зале прошли через это, да? И вспоминаем, что закончили 10 класс, и каждый получил профессию второго класса. Кто-то шофер второго класса, кто-то сборщик второго класса, кто-то чертежник второго класса. Сейчас другое уже время, да, поэтому вот пока, если этот вдруг разовьется, да, там появятся другие профессии. Там может быть и айтишник второго класса будет выпуститься, там может быть еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. Но ребенка надо возвращать все-таки в действительность и выводить из этого зазеркалия, которое сейчас у нас появился благодаря высоким технологиям. они же нас и погубят рано или поздно. Спасибо. Ну, там, в рамках мы вот мы предлагаем э, с 8 класса вести предметы профориентации и в рамках этого вести урок профессии, на который будут приглашаться именно мастера в каждой профессии. Это вот и есть УПК, это идти посмотреть на практике. То есть это и есть то, когда человек уже уже вот с 8 класса определяется, а ему это интересно, а хочет ли он это. Называется профориентация, что он профи... ориентирует молодого человека на выбор профессии. Учебно-производственный комбинат – это формирование личности мужского пола и женского пола. Независимо от того, кем мальчик будет в будущем, медиком ли, нефтяником ли, или непонятно кем ли, он в УПК должен научиться вбивать гвоздь. А девочка в УПК должна научиться варить борщ. Чуть как, наверное, я больше за, за оцифровку, за, наверное, такие новые технологии, я, наверное, по этой части, ну, там, разбираюсь очень хорошо и могу э, немножко, вот вы, я понимаю, старое поколение, скажем так, именно э, старое ста, э, поколение, рассуждающиеся старыми критериями, но нам важно понимать, что те профессии, которые были вчера актуальны, сегодня уже не актуальны. Все то, что вы говорите, сейчас крайне, нам государству нужно стратегически выработать понимание, сколько людей в такой области, в таких профессиях нам нужно, и грубо говоря, создавать механизмы, э, ну, там, я сейчас опять о цифровке конверсии людей из, там, грубо говоря, из детских садиков, из я то таким бизнес-инструментов, мне так проще, э, в эти профессии, соответственно, есть эти инструменты, это очень легко сделать, соответственно, и понять сколько, но сейчас меняется система, и процесс выглядит вот так. Роботизация Заменяет сотни тысяч людей, профессии умирают как таковые. Сейчас не нужны, сейчас очень многие процессы, те, которые мы раньше делали ручками, их больше не нужно. И их дальше будет только хуже. Почему у нас низкая там производительность труда, Там ну, мы не до конца, там государство там, не получает не до конца, там нет, не так. Бизнес низкоэффективный, ну не, вот в Америке 10 человек делают оборот 10 миллиардов, а у нас тысяча человек делает оборот 10 миллионов. Разница в том, что там один человек зарабатывает гораздо... Технологии, которые используются в процессе бизнеса, гораздо выше, на порядок 50 раз, чем у нас. Мы лишь их догоняем. И поэтому там это эффективнее. Там не говорят на тему того, что нужно внедрять там, профессии, там, учить столяров и так далее. Там говорят о том, что нужно внедрять то, что в данный момент актуально на рынке. И государство должно стратегически понимать, что оно хочет видеть, Через 5-10 лет какие профессии будут актуальны, и эти профессии растить на рынке. Потому что сейчас, на, если мы глянем на аналитику э, рынка труда, соответственно, американского, у нас есть четкое понимание о том, что сейчас айтишник, то, что 10 лет назад все говорили, все айтишники, каждый второй программист, сейчас айтишник является выровняться по зарплате на уровень э, юриста и топ-менеджера компании. Это сейчас одни из самых дорогих профессий считается. То, что раньше, считалось двух. Молодой человек, стратегии, вы говорите опять о зарплате, это много разных вещей. Вот. Вот Я вещи. говорю о экономике, развитии экономики, и, и э, чтобы наш рынок труда был конкурентоспособным на мировом рынке, а не так, чтобы мы выпустили. Конкурентоспособность всегда формируется за счет производства, а не за счет цифр на бумаге. Перестаньте морочить голову. Дело в том, происходит, что сейчас на сегодняшний момент. Это поколение, которое вы назвали сам, да пусть будет так. На плечах этого поколения на сегодняшний день держится город Нижневартовск, Югра и вся страна. 20-25-летние рафинированные мальчики пока ничего в этой жизни не сделали и в стране ничего не сделали. Что они умеют? Они умеют уже начинать систематизировать и прогнозировать, насколько мы дееспособны, сколько мы еще протянем, какими условиями и силами нам это достигнем, мы этого достигнем, да, и потом вы уже начинаете прогнозировать, а что же будет с, с этой ситуацией, даже я не говорю, что государство. А с этой ситуации, где я сейчас нахожусь, этот мальчик думает, и просчитывает, а нужно ли мне в этой ситуации находиться, или в Штаты ломануться куда-то, или в Исландию, или в Монголию, и так далее, и так далее, и так далее. Дело в том, что чтобы что-то поднимать и что-то развивать и пропагандировать, надо что-то создать. А чтобы что-то создать, это надо уметь делать. А чтобы это надо уметь делать, это надо уметь делать качественно и конкурентно способно. Поэтому, когда мы сейчас, вот если так условно говоря, каждый отвернет борт своего пиджака или бузочку, да, и вы увидите, что там написано, где произведено, никак не в России. Любой предмет, который мы имеем, и чем мы пользуемся, он никак не местного производства. Кто в этом виноват? Но это то, что мы 30 лет все демократически живем в экономии. А, мы а сейчас пойдем разделять за политики, замечательно. Спасибо, я прошу вас, вот, рейкина вы, вы за счет своего выступления получили, скажем так, от молодежи, да? В большей степени нужно слышать и понимать нашу молодежь. Это первое. Второе. Спасибо. Второе, я совершенно согласуюсь с молодым человеком в том, что сегодня век технологий. Если вы не знаете технологию, то вы не продвинетесь ни в чем. И то, что мы с вами сегодня э, объединились в такой форсайт сессии это тоже одна из технологий достижения результатов и успехов, которые не было, когда мы с вами учились и проходили какую-то службу. Поэтому вот нужно нам новое с вами, Сергей Геннадьевич, предлагаю, воспринимать. Как истинное положение дел, спорить возможно. Спор рождается истина, но в большей степени стараться понять молодежь, почему они так рассуждают. И я уверяю, что они правы. Спасибо, дорогие, к следующему направлению. Безопасные и качественные автомобильные дороги. Специалист, эксперт управления по развитию промышленности и предпринимательства, это Сергей. А, в условиях поистине бескрайней нашей страны а, комфортные и безопасные дороги это поистине стратегическое направление. А, в данном национальном проекте в самом названии отражены два, две основные цели на который направлен данный нас проект. Собственно, я хотел представить наше э, видение, с помощью которого можно достичь данных целей. Э, Во-первых, это внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением э, в городах, причем э, возможно это применение даже с э, э, коммутацией, если можно так выразиться, с навигаторами для э, более... Эффективного направления транспортных потоков, чтобы снижать загруженность дорог, увеличивать пропускную способность, чтобы более эффективно использовалось время, ну грубо говоря, зеленый свет, когда может пройти большее количество автомобилей. Также ну, в целях безопасности необходимо более... Более широкое применение надземных пешеходных переходов. Ну, понятно, что необходимо учитывать климатические условия, но проекты, я думаю, будут это учитывать. В целях более, строительства более качественных дорог предлагается заключать контракты жительского цикла, для того, чтобы сам застройщик нес ответственность за собственную работу и последующую эксплуатацию данного участка, и то есть это позволит муниципалитетам снизить, ну муниципалитетам, регионам и самой федерации снизить затраты на эксплуатацию, которые будет нести сам строитель. Четвертое предложение это создание базы данных эксплуатационных затрат на автодороге, то есть с целью понимания сколько, допустим, на конкретную улицу, затрачивается дорога, затрачивается денег за, э, во время ее жизненного цикла, возможно стоит прекратить каждый год ремонтировать одно и то же и перестроить ее по каким-либо новым технологиям или расширить ее, переобустроить, для того, чтобы увеличить пропускную способность. так 8 минут Значит, ну, еще в качестве, тоже предложение возникло в качестве э, снижения, э, повышения безопасности на дорогах, это привлечение, возможность привлечения к ответственности нарушителей правил дорожного движения э, по предоставлению материалов третьих лиц, то есть других участников движения, не камер, не инспекторов БДД, а, грубо говоря, народных инспекторов, так сказать, народный контроль. Значит, тоже интересное предложение это внедрение системы телеметрии при строительстве новых дорог, которая будет выводить информацию об установленных дорожных знаках, опасных участках, аварийных участках на наши же навигаторы. То есть банально, когда мы, сами знаете, едем по трассе, можем пропустить какие-то знаки, не увидеть. Значит, здесь же будет вводиться автоматически. Значит, так. создание базы данных мест концентрации ВТП с последующим анализом данной базы с целью их устранения какой-то организации перестройки данных участков в целях снижения количество ДТП. Ну и, собственно, каким образом все это реализовать нужно, где-то взять деньги, предлагается расширить систему потом, то есть в данный момент она действует на, только на федеральных трассах, можно расширить ее действие на межмуниципальных, на региональных трассах. Это приведет в том числе и к уменьшению износа данных трасс, а, так как будут предприниматели, будут переходить на менее тонаженный транспорт, Использовать, соответственно, меньше разрушая дороги. И в том числе пополняя казну муниципалитета или же региона. В принципе, так, основные направления. Спасибо. Ужалые друзья, вопросы. Предложение. У кого вопросы? Сергей Сергеевич, вот жалко нет. У нас ни одного сотрудника инспекция будет. «Безопасность дорожного движения. Потому что они вам рассказали, что федеральная информационная база создана давно. И как только у нас на участке дороги совершается два и более дороже-транспортных происшествия, это заходит в федеральную базу, не в окружную, и в местную федеральную базу. И они оттуда дают указания, почему там нет светофора до сих пор. И это сообщение идет нам. Они штрафуют нас, они просто замучены, честно говоря. Это, это правда, такое есть, поэтому это уже создано. Далее, знаете, еще интересно, безопасность дорожного движения тоже очень важный аспект работы. Один из наиболее важных. Но по нему, например, если вы знаете, кто за рубежом ездит на машине, там огромные штрафные, штрафные санкции, если есть антиродакты. Категорически запрещено в Европе иметь антирадары. Человек должен соблюдать правила дорожного движения. Штрафные самки, там они очень весомые. И даже они придумали для граждан, ну, в основном Российской Федерации, почему в основном, потому что больше россиян там бывает, у россиян нельзя отобрать права, потому что права принадлежат Российской Федерации. И если он совершает три и более дорожных происшествий, то ему начинают штрафы более тысячи евро поступать. Вот они таким образом борются с нашими гражданами. Вот, ну, это... А в целом вообще темы они, э, знаете, все темы очень важны, которые мы сегодня рассматривали. Но тема дорог, она пронизывает всю, опять, идею пространственного развития нашей страны. Потому что система дорог не только, э, но и железнодорожного обеспечения и так далее. Транспортная доступность лежит в... В основе любого развития. И мы с вами, так как являемся городом конечной станции, для нас это очень актуальная тема, особенно. И мы буквально недавно опять с губернатором говорили о том, что нам необходимо железную дорогу продолжить в Томской области. Нам нужно за Стрижевой договариваться с Томской областью, чтобы они делали дорогу до Томскую дальше. И это будущее развитие нашего города. В том числе и только, только Югры, но и нашего города. Это обязательно. Мы очень большое внимание должны это уделять. Коллеги, у кого есть что сказать? Вот, пожалуйста, Я немножечко в дополнение к безопасности автодорог, в том числе федеральных, потому что как бы как автолюбитель уже с довольно большим стажем. И плюс, будучи буквально недавно в отпуске, проехав по, ну, фактически половину территории нашей России до Крыма на машине, сама за рулем, как бы, у меня, как пожелание, наверное, не знаю, ну, для включения все-таки наши федеральные трассы, то есть если в европейской части России там это уже давно норма, раздельные двухполосные дороги в каждом направлении с отбойниками и так далее то, соответственно, территория нашего округа, вплоть вот до Тюмени, до Екатеринбурга, это, как правило, всего двухполосная дорога, на которой в том числе и большегрузы, и многотонники вот эти идут, и большое количество вот тех как раз аварийных ситуаций создают вот эти вот большие, Тонары, то есть тем самым, я говорю, то есть до тех пор, пока не будут построены такие дороги, у нас не будет решен вопрос безопасности. Гонять у нас будут, ну, я не знаю, наверное, специфика нашего русского человека, вот, но как-то вот как пожелание для включения, все-таки создания, строительства таких вот федеральных трасс межрегиональных, вот в таком формате. Я просто постарался не утомлять уже все, я думаю, вы стали, этот пункт у нас, можно сказать, слово в слово включен. Уже, то есть разделение встречных потоков на федеральных трассах системой «Айфоник». Можно я добавлю, ну, наверное, оттуда лучше. Меня зовут Сергей Сесаков. Я тоже принимал участие в работе этой группы. Вот Сергей Сергеевич предлагал, что у него предложения больше такие карательно-наказательные, штрафы, платоны и так далее. А я говорил о том, что безопасность надо повышать прежде всего тем, что ну, не захочется нарушать, что ты едешь, включил круиз на 100 км в час, и не надо тебя обгонять по встречке, э, тащиться 30 км, там, не знаю, за какой-нибудь фурой, нюхать ее. Ты идешь в левой полосе спокойно, с э, понятной скоростью. Это также коснется экологии, потому что не будет перерасхода, э, ну и лишних выбросов, там, э, CO, CO2 и так далее. Э, меньше расход топлива, ну и всего остального. То есть прежде всего надо начинать с того, что делать хорошие, качественные дороги, четырехполосные, э, восьмиполосные и так далее. По Европе тут удалось прокатиться, и по европейской части России, и по Европе. Вот там в принципе не хочется нарушать. И убрали мы тут же, э, только не антирадар, а радар-детектор. Антирадар это тот, который глушит, а радар-детектор, который определяет. Вот ну не нужен. Стоит 100 километров, меня это вполне устраивает. Еще у нас момент был, мы один из вариантов говорили о том, что убрать все платоны, убрать транспортные налоги, убрать в принципе всю налоговую нагрузку, которая у нас есть на автотранспорт и включить все это дело в стоимость бензина, в на бензин. То есть чем дороже у тебя автомобиль, чем, чем более он мощный, чем больше ты ездишь, тем больше ты, соответственно, платишь. Ты заправляешься, с тебя какая-то часть стоимости бензина, стоимости топлива уходит в бюджет государства.